Так, ну вот обзор стола. Прислали мне вчера стул. Так, столешница на 55. Комплектация с одной врезной, не знаю, доской, планкой. вот я его смотрел значит ну даже по мелочам что как получается э, пластина из нержавейки действительно одна с этой стороны монтируется одна монтируется с этой стороны конструктивно так надо Это Я уже выяснил переговорил с ними из недостатков чего было у меня конкретно ну может видно вот фрезеровка не идеальная, скажем так на одной линейке и на второй то же самое, это ошибки, ну не страшно. По целостности стол везде целый, в одном месте вот вымятина была, это не я сделал, значит стол у меня без продольного Т-трека, получается вот Т-трек, но э, пила это Макитовская сел Сколько она у меня? 10.40, да? Она здесь крепежами не попадает. Вот здесь видно. Она хорошо садится посередине. То есть, от этого этой трека и до этого. Здесь она садится уже проверено. Вот так вот на болты М8 я их посадил. То есть, пилу можно закрепить, и она будет держаться. Здесь, с этой половины, она не встает. Тут я ее не проверял. Но тут она стоять никогда не будет, потому что эта часть нужна для пилы. Вот пилу я уже врезал. Значит, пила у меня однорукая, вот эта, макитовская. И выяснилось в процессе монтажа, что кнопки фиксирующие у нее нету. И резать ей, не сделал вот такую приспособу, невозможно. Вот сейчас я ее установил, попробовал. Поработать ей, то есть она работает. Включение происходит следующим образом. Вот так вот. Раз. И вот она работает. Попробовал резать, режет хорошо. Значит, как работают линейки. Вот есть болт фиксирующий. Я выставил от края линейку на одинаковом расстоянии с этой с этой стороны теперь что я сделал здесь откручиваю здесь выставляю допустим на 6 сантиметрах параллельно и там тоже на 6 и получается ровный рез только что резал пробовал режет нормально так этот параллельный упор он для фрезера То есть ослабляется барашек раздвигается с этой с этой стороны сюда вставляется пылеотсос под пылесос вот я уже просудил отверстие до фрезера буду крепить макитовский фрезер сюда или фиолентовский еще не решил и на фиолентовском у меня стоит подошва отдельно я ее делал вернее заказывал и она как бы снимать ее я ее выставил идеально и если снимать ее, то опять надо бы поморочиться, наверное монтирую я сюда обычный кромочный фрезер макитовский пусть он на 700 ватт но в принципе он со своей работой справляться будет там не проще снять подошву, просверлить и закрепить его ну и соответственно параллельный упор переставить вот таким образом вот у него болты обычные треки вставляешь все и вот он зашел фиксируется крепится расстояние здесь регулируется тоже так в этом случае будет вот так то есть подведу сюда, до да, под фрезу Закреплю это все. Здесь выставлю нужный зазор, скажем вот так, чтобы в фрезе был ход свободный. И все, и можно работать. Вот. Можно было купить стол сам на 55, есть еще на 48 миллиметров, но я взял пошире до удобства. Так. Есть другой параллельный упор просто прямой. ну Здесь есть замечательная возможность, если надо работать циркуляркой, то просто этот переворачиваешь вот этой стороной здесь плоскость длинная, ровная и как упор она просто замечательная. То есть можно обойтись одним этим параллельным упором, но опять же он будет направляющий как для циркулярки, так и для фрезера, для, для вывода стружки. да. То есть как будет работать, еще не пробовал. Пылесос еще не подсоединял, потому что и фрезер еще не врезал в базу. Вот крышка эта, она ставится как угодно. То есть ее можно поставить вот так, параллельно столешнице, а можно развернуть вот так, чтобы она была поперек. И так ей работать. Чтобы, допустим, ну, не знаю, если так надо сделать. То есть эта крышка замечательно крутится, садится идеально подогнана. То есть поставить можно вот так вот так не имеет значения как что еще ну фанера глянцевая на вид очень хорошего качества толщина она 18 -я. толщина стенки алюминиевого каркаса 2 миллиметра как обещал производитель значит вот каким образом вмонтированы крепления. То есть есть вот такая вот гильза с резьбой. Она туда как-то обжимают там внутри в отверстие. Она держится прочно. Вот она является резьбовым соединением. Здесь по столу все так везде сделано. То есть очень качественно в этом плане. Если что-то прикручено, прикручено надежно. Как держится здесь вот видите. Вот два резьбовых соединения, все на болтах. Вот эта пластина тоже из нержавейки. На вид, ну может быть алюминиевая, тяжело сейчас сказать, но похоже на нержавейку. Так, ну такое, все с заглушками, все цивильно. Так, ну есть еще комплектация, где вот здесь такая же вставка, как и здесь. Я ее брать не стал, потому что Видимо подразумевается, что Одну зарезать под фрезер Одну зарезать под циркулярную пилу Ну, Я замечательно обойдусь одной В ней же будет и фрезер И как бы это чуть дешевле Потому что Тогда будет врезаться вот такой вот и трек И это ведет к удорожанию Так, что я еще взял Получается есть к нему еще Сейчас покажу. Я взял э, удлинители для стола. Сейчас буду показывать, как это работает. Задумка была простой. Смысл в том, чтобы собирать раму дверную раму на столе а не на земле то есть так вот мы вставляем так зажимаем закручиваем и получается что мы можем раздвинуться на такую ширину, чтобы самая большая коробка дверная легла у нас на столе за счет этих двух удлинителей. То есть, что мы имеем? Вот мы имеем, я промерял, больше 90 она получается. То есть, рама свободно ляжет на стол и с этой стороны на эти удлинители. Удлинители идут в комплекте 4 штуки. Я четыре не захотел, они пошли мне на уступки и выстрелили только два. Ну, в принципе, я считаю, это нормально. И вот таким образом можно, сдвинув чуть-чуть отрезную пилу торсовочную, уложить дверную коробку на стол и на столе ее собирать, а не на коленях. Вот так вот. Так, из комплектации это все. А отдельно еще взял тележку. Сейчас покажу тележку. Тележка вещь, как мне показалось, очень интересная. Добротная по качеству. То есть, вот я на нее поставил ящик. и Есть у меня еще один такой ящик, стендовский. Сделана она не для ящиков стендли. Сделана она для боксов макитовских. Не знаю, залезет ли туда... Деволтовские, но конкретно для Макита они сделаны. Интересная конструкция, сейчас буду показывать все. Значит, вот такие мы имеем колеса, я их накачал Вот такой толщины каркас, то есть это 5 миллиметров. Вот такие вот колесики, очень даже неплохие. Здесь имеем трубку алюминиевую, в нее вставлена 20-й 20 кругляк и нарезана вот такая резьба. Все видно. Вставляется у нее тележка, вернее стол и получается тележка. Ну вот пока что все. Видео пока на этом заканчивается. Тайган, мой друг. Покажи свою морду. Ай, красавчик. А вот и Багира здесь. А это чисто черный. Друг мой. Да, и Лапа, друг. и мой друг. Молодой, годовалый Кобира. Вот так вот мы выглядим. Красавчик. Так, ну дальше обзор по тачке. В общем, тачка сделана добротно. Толщина пятерка. Здесь, получается, трубка. В нее вставлен с нарезанной резьбой как они заявили диаметр 20 я не замерял но очень на это похоже двадцатка 10 процентов конструкция надежная прочная пробовал я слаживать стол стол вставляется вот в этот паз здесь и здесь с этой стороны фиксируется видимо вот какой-то из этих как ее правильно назвать какой-то из этих штук чтобы не было шата еще я до конца с этим не разобрался попробовал, посмотрел, до конца не заворачивал ну, получается достаточно неплохо и дальше размеры здесь выставлены под макитовский ящик Макитовские ящики. Ну, я думаю, я сюда поставлю стрендлевские ящики. Один на другой. зацеплю здесь резинкой. Или резиной. Ну, как-то так буду смотреть. И будет она неплохо нагружаться. На самом деле, все добротное. И колеса эти двойные о чем-то говорят. Колеса с фиксацией. Не на подшипнике. Но все равно свою отработает, будь здоров. Так. Вот как она движется. Движется замечательно. Так, ну что у нас по столу? Вроде бы все показал. Качество на пятерку. Мечта мелких огрехов каких-то. Это просто ерунда. Можно, конечно, придраться, но на самом деле на функционал не влияет. Ламинация добротная. Сама фанера, как производитель заявлял, качественная, так она и есть. Она качественная, видно сразу. Пропитана здесь на срезе морилкой. Лаком не вскрыто. Ну, по крайней мере, пальцем я лак не ощущаю. Если вскрыто, то всего лишь одним слоем. Дорабатывать, конечно, надо. Эти вещи все не скрыты ничем. Желательно, конечно, обработать лаком. Пила замечательно садится по, по центру и прикручивается для надежности, что очень хорошо. Это было лично для меня очень важно. Они мне подтвердили, что она туда влазит, так и есть. Но вот здесь она, конечно, не садится. Но, тем не менее, можно на один блок, как я, прикрутить и получается достаточно жестко. Вот она играет, не, не шевелится. Сам стол играет, она сидит жестко. Пилу я достаточно просто закрепил. Ну, не знаю, для кого как. Что я сделал. Я просто здесь в станине просверлил отверстие на 5, мечком прорезал под М6 резьбу, под вот этот болт с этой стороны у кого такая пила будет там уже есть все сделано останется только станина просверлить а вот какой-то крепеж здесь и он с резьбой м 6 закрепил по диагонали проверил в принципе достаточно ну конечно хорошо было бы на 4 крепежа здесь что я сделал сразу сходу не попал закликали меня ошибся перерезал отверстие пересверлил переделал получились у меня такие два некрасивых у них может заказать вот такие по 600 рублей вставки ставки универсальные ворочаются поворачиваются как вдоль так и поперек что дает возможность работать по-разному пелу поставить в разных направлениях ну я поставил вдоль для того чтобы например положить заготовку по всей длине если длина может быть у доски доска 6 метровая можно запросто проводить ее. все достаточно неплохого качества. Вот, там все видно. Требует, конечно, пропитки какой-то лаком, потому что фанера будет, конечно, набирать влагу всегда. Ну а так треки тоже качественные, толщина металла. Вот она, 2 миллиметра есть точно, а скорее всего три миллиметра. Вот 3 миллиметра точно так и есть вот такие мы имеем остаток фанеры она здесь 18 -я. то есть 18 использована не просто так а для того чтобы было бы здесь оставалось тело еще фанера вклеена надежно у меня получился вот такой недостаток вот в этом месте недостаточно был сделал подтай и а, я еще ж не показал вставки сейчас покажу вставки то есть где они у меня вот они взял 200 вставки вставляются к треки вот таким вот образом фиксируется прижимом от этого колесика И вот она стоит Жестко, надежно. Они шли вот такого вот размера. Вон остатки обрезки лежат. Получается, я поставил по центру пилу, кинул линейку, вот такую, она достаточно ровная. Здесь поставил отметку, куда линейка вышла. И просто же на пиле тут же и отрезал. Получается, что у меня есть ровень со станиной и с этими подставками с одного края и с другого края и таким образом можно ложить длинномеры какие-то не думаю о том что они свисают как-то они ровно лягут на длину стола длина стола метр сорок как заявлял производитель но я его не мерил фактически но уверен что таки есть и вот на длину в метр сорок можно будет с двух сторон иметь эти подставки и достаточно <coughs> удобно работать с заготовками с доской или же наличниками ну, вот так по пиле обзор я не делал пила ну что такое макита макита это минимальное качество но этого качества хватает то есть стоит она дешевле аналогов того же боша Отдавала за нее 33, по-моему, 1000 или 34, что такое. Ну, как бы, вот этот параллельный упор, он настраиваемый, влево право чуть играет, то есть его выставить для точной резки можно. Стол этот прекрасно работает, уже проверено. Вот так оно устроено. Эти вещи съемные, раскручиваются вот здесь, два болта и снимаются. То есть глубину пильного диска тоже можно выставить. Ниже, выше. Трассует она ровно. Вот таким образом стопор отбрасывается. И вот она отбрасывается. Вот видно сейчас на крепеже на одном болте она откинулась. Стол чуть-чуть сыграл. Но все надежно, ничего не падает. Так, из недостатков. Вот эта вещь по-моему, вот это. Натирает, бьет вот сюда. Нет, не вот это. Вот эта защита. Бьет в то место вот, и сдирает здесь краску. Очень часто можно увидеть на бушном таком инструменте этот недостаток долго устранять. Я посмотрел, как сделать. Все это слишком долго. Я сделал проще. Я наклеил три слоя сюда скотча обычного. И теперь эта защита будет бить в скотч. И не будет маркировку эту стирать, краску стирать. На какое-то время хватит переклеить его просто и недолго на самом деле. Так, пылеотвод, да? Вот у нас есть под пылеотвод. У меня весь забит. С пылесосом я с ней еще не работал. Она у меня еще пока не работала. Так, чтобы где-то чтобы я подключал пылесос. Ну, что сказать. За свои деньги пила огонь. То есть, у кого бюджет ограничен, этой пилы будет с головой хватать. Не знаком база у нее поворачивается наклон только в одну сторону в две стороны она не поворачивается вот этим рычагом мы ее поворачиваем поворачивается она влево и влево делает рез получается то есть если надо будет отрезать то заготовку надо будет переворачивать чтобы получились разные углы ну, как бы хорошая, проверенное времени, но опять же, качество минимальное, но его достаточно для того, чтобы она работала долго и счастливо. Аккуратное обращение, и аппарат прослужит долго, я уверен в этом. С Макитой я уже много лет дружу, вот взял, к примеру, когда у меня маленькая Макитовская болгарка, Сгорел якорь на ней, а якорь сгорел, она проработала где-то два с половиной года, такой жесткой эксплуатации. И в основном она что делала, я работал с металлом, одевал сюда металлическую щетку и получается, получается сильное биение по металлу. Щетка дает биение, удары на якорь. Якорь все-таки сгорел. До этого у меня была Макитовская, моя первая болгарка. Она у меня проработала 8, наверное, лет. А, нет, подожди, не так. Она проработала у меня 6 лет. И у меня ее запороли как раз стерла щетка. И я уехал домой. Ребята взяли без спроса. И одна щетка там отстреливаемая, но она не отстрелилась. Стерла щеткой, и они стерто щеткой поработали немного, ну и получается, что якорь сам не сгорел, а сгорели эти контакты, которые выше якоря идут, на самом якоре. Как они там правильно называются? Ну, в общем, якорь под замену. Якорь я... А, нет, я отнес ту болгарку на рынок. Это было в 2013 году. У меня ее забрали, по-моему, за полторы тысячи барыги на рынке. Я тысячу еще сверху доложил, если я не ошибаюсь короче меньшую часть денег доложил и купил новую галарку и вот она у меня проработала с 13 -го года и в шестнадцатом году или в 2015 или в шестнадцатом году у меня сгорел якорь на ней родной оригинальный и я поменял ее я не знаю оригинальный этот или нет был уже просто не помню эту историю, но ну, до сих пор он работает у меня, она работает, она уже вся бед, бедолага пошорканная. А на то время, пока та была поломана, я купил вот эту болгарку, ну как бы она тоже на 700 ватт, на те же 750, но она не такая удобная в ухвате рукой, Там макитовская все-таки, по-моему, 53, я не буду точно врать. Она меньше здесь в диаметре, она очень удобная, однорукая. Это тоже, в принципе, но не так удобно ей работать. Вот все-таки макитовская мне нравится больше, и когда она выйдет в строй, я куплю еще одну. если на то, что у меня есть и это, то и работать удобно. Ну и, в принципе, работаю я... Весь инструмент у меня макитовский, там есть, конечно, метабовский инструмент, спора нет. Есть такие... Варианты, когда Макита не может дать то, что может дать другой производитель, такой как металла к примеру. Но за все время, лет 15 я уже на стройке, Макитовский инструмент весь показал себя достаточно. Не знаю, только за шуруповерты не буду говорить. За современные, старые, неплохо работают. Показал себя отменно вообще. Я... Так, дальше буду продолжать покупать макитовский инструмент, только в том случае буду брать другой, если макита не сможет дать то, что хочется. Также я взял и фрезер макитовский маленький, у него сделаю обзор потом. Достаточно удобная вещь, интересная, за 15 тысяч рублей с его комплектацией, но ну, просто огонь. Ну, вот так вот, конец обзора. Что касается верстака. В общем, производителю спасибо. Не знаю, дорого или нет. Наверное, все-таки, я думаю, недорого. Достойного качества. Меня полностью все устроило. Недостатков, кроме мелочей, я не нашел. Но единственное, что еще скажу. Был такой недостаток. Значит, что получилось. Вот. Вот эти вставки. Вот эта часть, она здесь выбрана фрезером, и она такая полукруглая. И получается, что этот полукруг вот в этом месте не позволял ставить в Т-трек. Получается, когда он оставался в Т-трек, она тёрла оттер, край деревяшки, и туго шло. Они мне, конечно, сказали, что пришлите, давайте мы вам пришлем другие. Ну, в принципе, я от, отвинтил этих три шурупа болгаркой прошелся вот эти края обработал их и теперь закрутил все обратно и теперь оно замечательно входит и выходит но вот это единственный косяк который был за косяк его конечно не надо воспринимать но скажем так, недосмотр производителя, то есть никто не вставил, не проверил. И вот вот этот винт здесь не была достаточным образом снята фаска и получается болт что у нас там М4 резьба, где он где-то его убрал. В общем, он не заподлицо был здесь с поверхностью Т-трека этого. И получается, что Ставка входит достаточно плотно сюда, в проем. И она упиралась нижним срезом в шляпку самореза. Ну, за косяк это, конечно, не надо считать. Но все-таки это не досмотр. Никто не проверил. Никто не проверил работоспособность до конца перед тем. То есть у них налажено производство. И, видимо, как им кажется, все у них четко и, ну, хотя, видите, встречаются. Пусть это, может быть, это единичный случай, я не знаю, говорить это ничего не буду. Но, ну, как бы, я не считаю, что это косяк. Недосмотр. Недосмотр такой небольшой. Недосмотр, он исправляемый, достаточно легко исправляемый. То есть, просто даже взял сверло подходящего диаметра. Просверлил этот алюминий, он податливый, можно и без дрели рукой так вот крутануть, он снимает эту фаску и посадить обратно. Я все сделал, но болта у себя такого я не нашел маленького, поставлю его попозже. Ну а так, все достаточно неплохо сделано, все сделано на, ст на, на станках, все именно такое вот видно заводское, то есть ничего от руки здесь не делалось. Производство у них налажено, но ну, как бы все достаточно неплохо, что касаемо базы, это здесь видно, что все качественно, все добротно, претензий производителю нет, пусть будет эта реклама его товара. Ребята делают хорошие вещи, двигаются в правильном направлении. В общем, большое спасибо им. Пусть это и бизнес, они зарабатывают, но и поблагодарить людей, наверное, не будет лишним тоже. Так, что еще я не сказал. Ну, линеечки эти очень удобная, очень нужная вещь. Берите как доп. Это допом идет, оно не идет в комплекте. Не идет в комплекте ничто, ни эти подставки, ни параллельный упор, ни один, ни второй. В комплекте идет стол. Из комплектации вы выбираете наличие или наличие одной или двух, или вообще без них, вот эти вставки, подфрезерованные. Может, в комплектации также не идут вот эти дополнительные расширители. Это все отдельно, это надо понимать. За все придется доплатить. В комплектации просто стол, и стол тоже бывает разным. Ну, а так вот, я считаю, что все добротно, все очень хорошо. Теперь с таким верстаком можно работать с деревом, можно доску распускать. Стоит это, конечно, денег. Ну, я лично его брал для установки дверей. И при помощи такой тележки это довольно будет, в общем когда тебе 40 лет, и ты собираешь двери на коленках на полу, я думаю, это несерьезно, придет время, и каждый задумается о том, чтобы купить себе такой верстак. Помимо этого, здесь можно работать и с фрезером и доской заниматься, и все это нужно делать на чем-то, если нет такого стола верстака мобильного переносного, как этот, то это, конечно, затруднительно. Ну, все, всего доброго всем.